Всех приветствую на своем канале. С вами как Роман Максимов. Все о заработке в интернете. Кто не подписался на канал, подписываемся, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Сегодня, друзья, хочу сделать вывод из проекта Virtual Mining Farm. Я с него периодически вывожу. Проект довольно неплохой. Платят этот от бывших администраторов проекта крипто майнинг фарм там тоже проект проработал 4 года платил как часы и сейчас у них есть вот этот проект virtual майнинг фарм и они неплохо все платят соблюдают и вообще работают как положено я думаю что этот проект проработает тоже не меньше четырех лет и есть сейчас смысл в нем поучаствовать и заработать неплохие здесь монетки итак друзья э Ссылочка будет в описании. Ну, если будете покупать мощности, как всегда, я ну, сбрасываю себя, говорю, что это дело каждого человека, который сам принимает решение. У всех есть свои мозги на плечах. Я просто ознакомлю и спрашиваю, для чего я снимаю вывод. А для того, чтобы просто вы посмотрели, стоит, не стоит, что проект платит или не платит. Итак. Делаем отсюда вывод. Вот у меня у нас бралась 146 тысяч. Нажимаем кнопочку Виндзер. Так. И вписываем сюда биткоин адрес. Биткоин адрес я буду брать из скрипта НАТОР. Вот 1 А и так далее. И Virtual фарм. Он у меня уже есть. Нажимаем кнопочку Confirm. Идет у нас кнопочка прогрессинг. И нам сейчас напишут, что проверьте свой баланс. Не баланс, а свою почту. Для того, чтобы подтвердить вывод с Virtual Mining Farm. Винздрав. Нажимаем на ссылочку. И у нас идет подтверждение вывода средств. Нажимаем конфирм. Все, в течение 24 часов, ну, как видите, у меня 0. Давайте перезагружу страницу, чтобы вы видели, что биткоины и вообще у меня на криптонаторе ноль, я стараюсь здесь монеты не держать, сюда перевожу, я сюда сразу вывожу. И давайте засечем время, 20... 21.09, да, вот, 21.09, 28 августа, как только монетки поступят на баланс криптонатора, я сразу продолжу видео. Сейчас пока ставлю, друзья, на паузу. И как только придут, сразу продолжу. Ну, вот уже время 21.16. Как видим, я зашел обратно на криптонатор. И вот в обработке стоит 11 .116, вот тысяч. То есть э, уже получены скриптомайнинг фарм. То есть проект платит. И в нем еще пока можно неплохо заработать. Все, друзья, ссылочку оставлю под видео. В нем все довольно просто. Мощности покупаются вот здесь на кнопочке Buy. И самая минимальная покупка мощности. Здесь в этом проекте идет 100 ГХС. И при регистрации здесь идет бесплатно еще в подарок тоже ГХС. И можно купить как с так и с биткоина. Всего лишь 100 ГХС стоит 4. Доллара. Все, друзья, ссылочку оставлю под видео. Кому интересно, регистрируемся, зарабатываем, кому нет. Как всегда, проходим мимо. Не забываем подписаться на канал и нажать на колокольчик. С вами был Максимов Роман.